Всем привет! С вами Дроб Сизи. И сегодня у нас на обзор попался такой Play to Earn проект, как Лануна Finance. Итак, лануна Finance это классическая Play to Earn при двоей компании. Как и заявляет компания, это лучший протокол Rebase и автостейкинг, включая Play и movie чтобы зарабатывать самым высоким фиксированным годовым процентом в миллион восемьсот двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят четыре тысячи. Это, кстати, вам на заметку. Если такой более тут огромный процент, то значит и огромные риски. Так что будьте аккуратны, чтобы не потерять свои средства. Как уже выше сказал, это автоматический стейкинг. Также Компания базируется как play 2 earn система Lanuna NPT с более чем 30 типами NPT. Пользователи смогут участвовать в Lanuna Games для оптимизации прибыли и развлечений. И также двигаться, чтобы зарабатывать. Зарабатывать много времени, много денег даже во время ходьбы или бег. И возможно становиться возможными с приложением Lanuna movie 2 На сайте опубликован трейлер, как выглядит игра что вообще она собой представляет. И уже можно скачать АПК-файл с официального сайта компании. Но советую вам это сделать только после своего анализа. Потому что проект какой-то 7 на 8, стремноватый немного, чтобы не, не скачали какой-нибудь вирус. Фонд контроля рисков и РЦФИ. Это 4% при покупке и 6% при, при продаже возвращаются в ликвидность, обеспечивая увеличение залоговой стоимости Луга, также это автоматическое предоставление ликвидности, 2% покупки и 5% продажи, перенаправляется кошелек AutoLP, который помогает поддерживать и поддерживать вознаграждение за стеки, обеспечиваемые положительные ребазы и казначейство. 3% байфи и 5% селфи поступают непосредственно в казначейство, которое поддерживает значение Эрцефия. И как и компания это назвала, огненная яма, то есть автоматическое зажигание, идет 1% всех проданных долларов Луну, сжигается в этой огненной яме. Как и утверждает компания, в конце года, имея 100 долларов США в виде Луну, вы можете заработать до 1 миллиона 822 тысяч 684 долларов США в виде луны. Но, как я вам уже говорил, проведите свой технический анализ, проверьте все. Потому что очень похоже на какую-то хер... херню. Не забывайте, как говорится, бесплатный сыр только в машиловке.